здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 января это период стационарного урана с 10 января уран замедлил скорость управляет знаком водолея это планета неожиданностей обновлений всего нового и современного человечества в целом и виртуального общества характерного для информационного века 14 января уран становится стационарным и с 18 января переходит прямолинейное движение. Энергия урана значительно влияет на состояние мировой экономики, политические события в глобальных масштабах. Огромный выброс энергии, который производит уран при стационарности после фазы ретроградности, можно использовать для значительных перемен в своей жизни. Это неделя перемен порой неприятных, но необходимых, чтобы выбраться из застоя. Это поможет взглянуть по-новому на мир и почувствовать себя счастливым каждый день. Уран — это истина. Многие люди вперед стационарности Урана понимают причины тех ситуаций, где чувствуют себя несчастными. Неделя инсайтов, озарений — тем более новолуние 13 января во Льве усиливает энергии обновления, способствует выходу на новый уровень. В общем, скучно не будет. В любом случае, рекомендую посмотреть два моих видео о транзитах января. Ссылки в закрепленном комментарии. 11 января, понедельник. Убывающая луна в Стрельце до 15.30, после чего переходит знак Козерога. До 15.30 период Луны без курса. Поэтому выражение «понедельник – день тяжелый» точно характеризует этот день. Луна без курса – важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В 15.30 по киевскому времени Луна переходит в знак Козерога, соединяется с Венерой, строит гармоничный аспект к Марсу и Урану. И это хорошее время для разговоров с начальством, особенно с женщинами-руководителями. Если вы ищете покровителя, помощника, инвестора, то вы найдете человека, который поможет вам в ваших начинаниях. Укрепятся гармония и мир в семье, в коллективе. Вторая половина дня – это подходящий период для семейных развлечений и начала домашних дел. Ужин в уютной обстановке, в компании приятных людей поднимет ваш дух, поможет установить мир и покой в душе. Настроено на прекрасно, искусство, музыка, любовь вдохновляют вас на творчество, наполняют жизнь смыслом. Может появиться потребность вернуться к истокам, обратиться к прошлому, на родину, в семью. В любом случае, ностальгия, все то, что осталось позади, что утеряно, поможет принять верное решение в настоящем. 12 января, вторник. Убывающая луна в Козероге в гармоничном аспекте с Нептуном. Творческая деятельность развивается непривычными путями в этот день, а вдохновение могут вызвать водоемы и бодная среда в целом.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 Интуиция и инстинкты выступают на первый план. В зависимости от вашей склонности развивать внутренние таланты и уделять им внимание, вы можете даже обрести дар ясновидения, выйти на более высокий духовный уровень. Если вы обладаете творческими способностями, они будут процветать. Энергии дня способствуют исполнению желаний. Эмоциональное удовлетворение будет достигнуто. Ваши стремления, связанные с семьей, семейной жизнью, получат поддержку. Уран в этот день в напряженном аспекте с Меркурием создает конфликтную атмосферу, особенно между представителями разных поколений. Но подсказки зрелой женщины дадут вам, дельный, дадут вам ориентир на будущее. Вы сможете обрести вдохновение благодаря матери или другой решительной женщине вы сможете принять верное решение, и это сыграет существенную роль в вашем успехе. Осознание истины, озарение и неожиданное решение проблем вполне возможно сегодня. Причем это случается при напряженных обстоятельствах. 13 января, среда. Новолуние в Козероге, всем утра по киевскому времени, вызывает необходимость найти свое место в обществе.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 Действуйте уверенно, старайтесь контролировать свое настроение, ведь оно оказывает прямое влияние на физическое и психическое здоровье. Нужно обрести уверенность в себе, верить в свои собственные ценности. В ближайшие дни выйдет видео по теме Новолуния в Козероге. Посмотрите, пожалуйста. Марс в напряженном аспекте с Сатурном, который продержится несколько дней. Но смягчает это напряжение Венера в гармоничном аспекте с Ураном. Неуступчивость, упрямство, свое нравие осложняют отношения с сотрудниками и начальством. Намерение выполнить какое-либо задание при любых обстоятельствах, порой противоречия разуму, будет провалено. Из-за пренапряжения и неправильной эмоциональной реакции возможно возникновение психосоматических осложнений и обострение хронических заболеваний. Желание ускорить некоторые процессы ведут лишь к созданию очередных препятствий. Объем работы и груз ответственности вызывает раздражительность, что приводит к конфликтам. Хотя если равномерно рассчитать свои ресурсы, физические и временные, Обратиться за помощью к партнерам, то неприятности сегодняшнего дня сойдут к минимуму. Старайтесь обходить в разговорах денежные и политические темы. Тогда серьезных неприятностей не последуют от событий 13 января. Тем более весь день с 9.22 до 18.44 период Луны без курса. 14 января, четверг. Растущая Луна в водолее в соединении с Сатурном, Юпитером, Меркурием. Солнце в соединении с Плутоном. Очень энергетически насыщенный день. При этом период Луны без курса начинается в 11.29 и заканчивается 16 января в 00.17 по киевскому времени. Многие становятся активными, выносливыми, смелыми. Подсознательно хочется свободы, перемен. Поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Хороший день для научной работы, изобретательства. Также подходит для завершения каких-либо проектов. Приходят ответы на вопросы. Те идеи, которые приходят в этот день, они пригодятся в будущем. Хотя, скорее всего, потребуют корректировки. Потому что то, что приходит в период Луны без курса, оно несколько искажено. Требуется время, чтобы правильно оценить перспективы. Сегодня полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать вверх. Душа требует чего-то захватывающего в этот день, поэтому следует хорошо подумать, прежде чем высказываться. Это день неожиданностей и сюрпризов. Возможны встречи с интересными людьми, старыми друзьями. Возникает желание побыть среди друзей, поговорить о политике, преобразованиях, проблемах науки, провести время в интеллектуальных развлечениях. Женщины сегодня более реалистичны, чем мужчины. К их советам следует прислушиваться. Особенно к советам матери или бабушки. Дети могут удивить неожиданными поступками. Они в это время любознательнее обычного и чаще обращаются к взрослым за вопросами. У многих людей появляется желание и возможности для карьерного роста. Возможны различные митинги, протесты, требования к власти. Но с учетом того, что это день периода Луны без курса, вряд ли это приведет к результату. Многих охватывает желание разобраться в существующей ситуации и понять причины, а также сделать свой вклад в пользу общества. В этот день легче работать с большими коллективами людей. Можно вдохновить их на великие дела. Успешные онлайн-мероприятия, вебинары, конференции с использованием интернет-ресурсов. Удается собрать заинтересованную аудиторию. 15 января пятница растущая луна в водолее целый день период луны без курса многие становятся более чувствительными и нервными чувствуют что теряется контроль над ситуациями в этот день все возможности для успешного завершения проектов работы начатые уже давно возможно придет указание сверху прервать какую-либо деятельность Пусть даже эта работа и не закончена. Ну, значит, так то и быть. Не стоит сопротивляться. Если вам нужно с кем-то или с чем-то расстаться, сделайте это сегодня. Впереду на без курса нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты. Список таких дел довольно многообразен. Это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургические операции, а также вступление в брак и официальные взаимоотношения. Особенно важны периоды Луны без курса для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не реализуются в жизни или не выполняются в нужном направлении. Учет периодов Луны без курса, что значит без аспектов с другими планетами до выхода из знака, поможет вам избежать неудач. Если вы планируете важное дело или есть некие вопросы, которые требуют решения. В своих недельных прогнозах я всегда говорю о периодах Луны без курса. 16 января, суббота. Растущая Луна в рыбах в гармоничном аспекте с Венерой. Способствует хорошему настроению, спокойствию, умиротворению. Люди становятся добрее друг другу. Появляется желание получить удовольствие, развлечься, вкусно поесть, выпить или чем-то себя попаловать. Успешно протекает общение с женщинами и любимыми. У больных с заболеваниями щитовидной железы может наступить некоторое улучшение. Очень благоприятный день для творческих людей удается создать что-то грандиозное. В душе устанавливается мир и покой. Настроено на прекрасное искусство, музыка, любовь, вдохновляют на творчество, наполняют жизнь смыслом. Многие люди испытывают эмоциональный подъем, склонны уделять внимание общественной деятельности, установлению деловых контактов. обсуждению многих важных вопросов, деловое общение благоприятно протекает в домашней обстановке. Хороший день для заключения сделок, особенно с женщинами-партнерами. Успешно решаются деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости, предметов роскоши, шоу-бизнеса, искусства и сферы услуг. На имидж и популярности позитивно скажется участие в общественных мероприятиях. Успешные контакты с публикой, реклама. Это хороший день для домашних вечеров и торжеств, для общения с детьми, привития им эстетических взглядов. В этот день хорошо делать покупки для дома. Также хорошо покупать те предметы, которые украшают ваше жилище. Вообще день благоприятен для удачных покупок. Подходит также для встреч с друзьями. Активный отдых и развлечения останутся в памяти незабываемым позитивным событием. 17 января, воскресенье. Растущая луна в рыбах соединяется с Нептуном. Юпитер в квадратуре с Ураном, который готовится перейти в директное движение с завтрашнего дня. Энергии планет повышают чувствительность. Люди хотят заботы, внимания, понимания и сочувствия. В то же время многие становятся более подозрительными и отстраненными. Проявляются скрытые таланты, а для старых проблем находятся неожиданные решения. Ощущение реальности ослабевает, поэтому… За важные дела лучше не браться. Но зато этот день благоприятствует прояснению фактов. Дети становятся более чувствительными, чем обычно, капризными, плаксивыми. Им трудно сосредоточиться. Они предпочитают летать в облаках. Люди стараются уйти от суеты и внешнего мира. Многих тянет в укромный уголок, чтобы там можно было спокойно предаться своим мыслям или, наконец, заняться тем, к чему тянется душа каждому человеку необходимы такие моменты уединения потому что невозможность хоть какое-то время побыть одному в итоге расстраивает психическое здоровье и приводит к неврозам хорошо если желание уединения совпадает с возможностью это сделать и еще лучше если вы сделаете это сегодня люди имеющие подвижную психику становятся слишком чувствительными ко всему что происходит вокруг все начинает их как бы настораживать. Во всем видят какие-то знаки, предвещающие беды, либо, либо стараются уйти от проблем с помощью средств, меняющих сознание, спрятаться от всех, чтобы погрузиться в свои переживания. Если в этот период обострились хронические болезни, то лучше обратиться к врачу, или лечь в больницу. В любом случае не следует откладывать посещение врача. В отношениях с близкими людьми возможно некоторое отчуждение. На этой почве могут происходить супружеские измены, из-за чего также бывает много переживаний. Сегодня нельзя давать волю отрицательным эмоциям, так как это не только не поможет разродиться, а наоборот надолго выведет из колеи.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 Но это благоприятный день для посещения храмов, монастырей, священных мест, а также для молитв, медитаций, исповеди. Люди, занимающиеся духовными практиками, сегодня могут получить откровения. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Видео по знакам Зодиака на 2021 год выйдет в ближайшие дни. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео. Всего вам наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.